равно это а, как сказать там короче я не понимаю нас почему вот такой мир жестокий и ну я это вообще просто не понимаю у меня нет нет объяснения нет может я слишком добрая может мне нужно быть такой же агрессивная, вот как вот мне нравится Кристинка, вот очень мягкий характер очень мягкий характер я под все могу подстроиться там все могу схавать у меня это немного так ну, иногда раздражает что блять ульяна там будь какой-то ну очень какой-то по по агрессивнее потому что мир на тебя агрессивно смотрит ты тоже на него также но нет. Так, Розочку, спасибо, спасибо за Розочку.